Праздник нам, нам, взрослым, еще раз показывает, еще раз говорит о том, что как чаще, как больше мы должны заботиться о наших детях, особенно дети, которые нуждаются в помощи. тебе было не было скучно здесь, а мы тебе э, в решение разрешение подарим набор для рисования. Хорошо? Любишь рисовать? Да, большой, попустим, большой, попустим. большой набор. Ну, вот, пока. Поэтому... Не потом, потом, как я приеду, потом ты мне покажешь, как что нарисовать будет. Хорошо? Хорошо. Мы вручили первые документы 21 Бурянину, которые родились 30-31 числа. И хочу в этот праздник пожелать им, конечно, здоровья, благополучия, счастья, а родителям, конечно, выдержки, потому что им идет тяжелый труд их воспитания, любви, воспитания и дальнейшей жизни.